Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске... Кибервойна! Космос-стратегия! Велосимулятор! Время приключений! Зомбо-шутер! И трэша-трэша! Однажды ученый построил киберроботов, на которых была возложена миссия борьбы с врагом и помощь человечеству. Несколько лет киборги служили людям, но в один момент они восстали и стали истреблять целые города. Именно так начинается сюжет Терминатора, то есть Dead or sky -Fi». Теперь ты последняя надежда человечества. В игре шикарная графика, динамический геймплей и эпически сниженный сюжет. Astros The Beginning ⁇ это добротная тактическая космостратегия. На твой выбор будут предоставлены разные герои с индивидуальными профессиями и федерации с уникальными заданиями. Взяв под свое управление космический корабль, ты будешь сражаться в космосе, расширять флот, собирать ресурсы и многое другое. Наконец вышел отличный аркадный симулятор, основанный на хоть какой-то физической физике. В Tickman Trails тебя ждут 15 треков с уникальными объектами и препятствиями. И это касается не только объектов. Сам велосипед ведет себя, скажем так, адекватно. Постоянно проседает, пружинит и то и дело норовит развалиться от давления велосипедиста во время трюков. Я не любитель игр 3 вряд, но Adventure Express очаровала меня своим шармом и идеей. В игре потрясающая мультипликационная графика, огромная карта для исследования, много забавных врагов и самое главное — это РПГ-составляющие. Во время боя с противником ты собираешь руны одной масти для совершения ответного удара. Чем больше комбо-рун, тем сильнее будет критический урон. Вдобавок тебе предоставлен в помощь большой выбор амуниции и магии. Action of Mayday Zombie World – это стильный шутер от первого лица. И да, он про зомби. Но как это подано? В игре красочная графика и куча врагов. Зомби-кролики пытаются вцепиться тебе в шею. Огромный зомбо-медведь уничтожает город. Кругом творится хаос и разруха. Ты побываешь в самых знаменитых местах и достопримечательностях. Опробуй свыше 30 видов забавного оружия и пройди более 60 разнообразных уровней и заданий. Ну и приступим к трэшу. Соединись к невероятной битве трансформеров прямо сейчас, в игре Трансформеры Битва. Что за… Разработчики обещали мне захватывающее сражение. Так, это есть, захватывающий геймплей, так тоже есть крутой саундтрек, имеется и красочная графика. Ну, как мы видим, все на своих местах. Игра вполне заслуживает находиться в топ. Шикарная игра. Советую всем фанатам Трансформеров. Сб***ь. А на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блядь. Это был обзор от MobUI и я трэш. До встречи.